Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема о грешных и праведных. Обратите внимание, кто возле вас находится в ваших храмах, на молитвах, в церквях. Чаще всего, в подавляющем большинстве, туда приходят люди просить что-то у Бога. Они просят здоровья, денег. Они просят отпустить грехи, что, конечно, нужно делать перед теми, перед кем нагрешили. Они просят здоровья, они просят всевозможных благ, порой требуют. Есть другая часть людей, тоже верующих, тоже прихожан, тоже абсолютно одинаковых снаружи, но очень разных внутри. Они приходят поговорить. Грешник, приходит к Богу попросить. Он ходит жаловаться. Праведник приходит с Богом поговорить. Он хвастается, либо Он просто чем-то делится. Вторая часть людей, как я их называют праведных людей. Они молитвы говорят Богу о том, что с ними в жизни происходит. Они рассказывают, какие проблемы, какие несчастья, какое счастье на них нахлынуло. Они делятся эмоциями, часто улыбаются, благодарят, любят, хвалят Бога. Говорят, спасибо за эти наказания. Спасибо тебе, Господи, за этот урок. Спасибо за все, что ты мне даешь. Даже что-то происходит в жизни плохого, они благодарят и радуются. Это те люди, которые ничего не просят. Но они мне говорят, дай ума, дай сил, дай здоровья, дай денег. Спасибо и достереги. Они не говорят, избавь меня от какой-то глупости. Помоги на экзаменах, помоги устроиться на работу, помоги найти работу. Я еду за машиной, хочу купить автомобиль. Благослови. Я купил автомобиль. Благослови. Люди, которые, которых я называю правильными, они живут совершенно в одном измерении, в другом мире. Люди, которые приходят к Богу для того, чтобы просто показать себя, послушать Его, послушать себя, для того, чтобы подтвердить свою дружбу, свою любовь. Верующие люди приходят показать, грешники приходят показать, какие они правильные, какие нечестные, как они обожают Бога, становясь перед Ним на колени, показывая Ему, что они рабы Его, постоянно у Него что-то просит. Сами подумайте, какие вы в церкви, в храмах, как вы говорите с Богом, по-рабски, либо стоя гордо на ногах, уважая Его, преклонив голову, не жалуясь, не оскорбляя, не требуя, не прося а лишь просто разговаривая, произнося молитву, либо просто говорить «Спасибо, благодарю» и уйти. Кто-то может часами, сутками находиться в храмах, вымаливая, выпрашивая прощения, либо что-то требуя. По сути, клянча. Другие люди могут зайти на минуту, либо вообще не приходить в церковь и живут совершенно иной жизнью, действительно правильной. Я не хочу никого критиковать, не хочу ни на кого указывать пальцем. Попытайтесь разобраться в самих себе, что с вами происходит в молитве, в отношениях с Богом. Ведь у вас с Богом действительно должны быть отношения настоящие, которые должны развиваться. Отношения с Богом нужно развивать. Это та же самая любовь, только небесная, духовная, совершенно иного характера. Так вот, если вы постоянно у своего человека, которого любите, и у Бога, которого любите, что-то требуете. Скажите, не прерывается ли взаимосвязь между вами и Богом, между вами и любимым человеком, если вы лишь просите, лишь жалуетесь, лишь сетуете на то, либо на другое? Ведь настоящая любовь – это давать, это хвалить, любить и благодарить, но не просить, требовать и жаловаться. Подумайте, действительно ли это связь с Богом? Действительно ли вы разговариваете с Богом? Действительно ли Он вас слышит? И действительно ли Он вам отвечает? Я часто обращал внимание, что люди, которые ходят в храмы, но обманывают себя и Бога, которые требуют, просят, жалуются, но за пределами храмов своих и церквей живут уже иначе, их продолжает Бог наказывать, либо они сами себя наказывают. Они часто живут в бедности, часто болеют, рано умирают. Их люди уважают. Да, их люди понимают, им сочувствуют. Они знают все молитвы наизусть, они знают все обряды, они с церкви не выходят. Но счастливы они живут. В подавляющем большинстве нет. Есть другой тип людей, иногда вообще не бывающих в церквях. Порой приходящих лишь по выходным. Кто-то отстоит службу, кто-то две, кто-то весь день, кто-то пять минут. Кто-то, даже забывая снять головную убор, перекрестился, поставил свечу и убежал. Кто-то жертвует массу денег, кто-то нет. Значения не имеет. Мы все с Богом в храме, либо без. Крестящихся, либо нет. Говорящих на одном языке, либо на двух других. Все мы верим в одного Бога. У нас разные веры. Мы по-разному называем. Но каждый знает в глубине души, что наверху не может быть 22, либо 10, либо два Бога. Там один. Следовательно, мы все прощены, если живем правильно. Мы все прощены, если не требуем, не просим, не жалуемся, если живем, как того требует наше Святое Писание, если живем с Богом в душе с людьми, если в наших глазах, в наших душах откликается Бог, если мы живем честно, по-настоящему, не убивая, не воруя. Не обманывая ни себя, ни людей, тогда мы с Богом. Если мы в церкви, в храме, на молитве говорим одно, но на работе, на службе, в семье, на улице с обманом, обмануем, крадем, отбираем, лжем, то кто мы? Кому мы молимся? С каким мы Богом? Слышит ли нас Бог? А не наказывает ли он нам, когда нам кажется, что он нам помогает? Разберитесь в себе по-настоящему, загляните внутрь себя, куда вы ходите, зачем вы ходите, для чего вы ходите и правильно ли вы с Богом говорите. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.